Подсудимая, войдите, пожалуйста. Присаживайтесь. Дорогие друзья, дорогие подписчики, хотел бы вам напомнить, что перед этим видео, перед этим судебным процессом, я хотел бы попросить бы вас, те, кто не подписан на наш канал, подписаться обязательно. И нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о нашем новом видео. И также подписаться на наш инстаграм, где выходят регулярные прямые эфиры и красивые фото. Суд начинается. Сегодня обвиняемая Валерия Павлюченко обвиняется в намеренном умысле и несоблюдении своих детских правил, ну, которые она должна делать по дому. Я в лице судьи папа ее наказал. Пем-пем. Ну, это типа заседание начинается. Пем-пем. Ребят, объясняю ситуацию. В том, что ослушалась своих родителей в лице своего отца и меня, как сейчас, судьи, который выступает. Она не пришла вовремя домой, хотя обещала в течение 20 минут выйти, хотя опоздала на целых 20 минут. И я переживал. Отмазывалась под любым предлогом. Под любым предлогом отмазывалась. Были неоднократные звонки на мой номер телефона с просьбой отпустить Леру. На что я категорически отказался, хотя дал ей 20 минут, и она согласилась. Телефон разрывался. Один, второй, третий человек мне звонит, пожалуйста, отпустите Леру. Звонил один человек, моя подружка, и просто один раз позвонила, попросила. Да? да. Больше никто мне не звонил. Точно, вы уверены? Да. Хорошо. Ложь и провокация. Дорогие друзья, сегодня вы выполняете роль судьи во главе со мной, но вы судите. Вы, господа присяжные, от вас зависит все. Вы должны написать комментарии, виновата ли Лера или нет, запрещаем Лере сегодня гулять или нет. Я ее наказала целую неделю. Сегодня у нас предстоит День города, у нас будет большая шоу-программа в городе, и вот она пытается туда выйти. Но я ей запретил. Но сейчас мы сделали это видео, чтобы вы все решили, как мы решаем семейный процесс, и как решите вы, отпускаете вы ее или нет, пишите сейчас в комментарии. Потому что она меня обманула. Реально, просто это был обман. Она обманула, она сказала 20 минут, хотя опоздала сама на 20 минут. Она пошла к своей подруге, Ты... А что вы делали, никто не знает. То есть, ну я хочу напомнить вам, она обманывает. Раз. Не обманула, у меня... Я... Пожалуйста, у вас нравится, будет да. слово. Еще одно замечание. Она обманывает раз. Она непонятно чем там занималась. С подругами, чего они там делают они Понятно, гуляли. потому что а мама подружки свидетель. Э, свидетели, я чего то не вижу здесь. Прежде чем это сделать, она еще утром встала, не помыв посуду, не поубирав потому дома перешку. Э, Пожалуйста, я суд сдалась. идет слово. у вас будет время. На каждое слово у нее отмазка. На каждое. Нет, только я говорю правду. Я проспала, просто я проснулась в 35 минут. Хорошо. Дело собраться. Все? Я собралась, уже было время, надо было выходить. Все, больше нечего вам сказать? Проснулся папа в лице меня. Хотел кушаться, ходит на кухню, а там жесть. Туда только ротату я запускаю. Я пошла домой после школы сразу же угу. и поубирала дом. Ну? Я помыла посуду, сделала все, что надо. Так, все, больше нечего сказать? Вы пришли, и было дома чисто. Хорошо, больше нечего сказать? Да. Да или нет? Нечего больше сказать. Нечего больше сказать. Из-за 15 минут того, что я задержалась из-за урока... К сожалению, ребенок, вам еще 13 лет. У вас Вы... нет ни паспорта. Через два месяца будет. Суд идет. выслушаем подсудимую. Когда я сказала, что пойду сделать проект на украинскую литературу, было 5 часов. Мы? Ты пришла к подруге. Да. Имена не говорим в суде. Хорошо. Да. Мы пришли к ней где-то без 15,6. Сколько вы шли по времени к подруге? 15 минут. 15 минут. Хорошо. Значит, а -а -а. подождите. Значит, на дорогу обратно вам занимало меньше времени, чем 15 минут, Нет. так как вы знали, что вам надо быстро быть дома. Вас родители позвали домой, вы должны быть быстро, значит это быстрее в спешке 15 минут, вы могли за 10 минут пришти, прийти, как я и утверждал заранее. Неправда, потому что мы и так и шли быстро. Мы еще туда и шли быстро из-за того, что было мало времени. Чтобы успеть, да? Да. Хорошо, понял. Так Учтем. 15 минут. Хорошо. Дальше, пока мы мы разулись, зашли в комнату, пока разложили, пока посмотрели задание, уже было 6 часов. Мы начали делать. Мы э, минут 10 заняли того, что мы нам на проект надо было найти картинки. Через пять минут надо было уже выходить. Да. Мы решили с Лизой с подружкой. С подружкой. Что я позвоню вам и отпрошусь еще потому, что мы не успевали сделать. улыбочек вам серьезный срок грозит. Вы меня сначала не отпускали. А потом вы сказали, что через 20 минут... Что, что вы мне даете еще 20 минут, я буду идти. Объемся 4 текста. Да. За 20 минут. Да. А мы его написали за полчаса. Я задержалась 10 минут, чтобы написать. Да. Но у тебя было прямой... Тебе прямой приказ был идти домой в течение 20 минут. На что? Ты согласилась, так оно и было. Ты сказала, хорошо, я, я через отп... 20 да. минут буду выходить. Я спрашивала, ты меня больше не отпускал. Но так как надо было доделать, у меня просто не было выбора. Потому что см... если бы я пошла домой, мне бы пришлось писать эти... все текста заново. Да, но я еще уточню, мы еще забыли сказать, ребята. Так, есть 20 объяснение. минут, хотя она обещала. У меня есть я приду алиби. Обязательно. Нет, ты, я, я не обещала, алиби? я просто сказала, что... Есть алиби? Да. Пожалуйста. Мы хотели выходить в 50 минут с Лизой. Да. То есть где-то 7 на 5 я попала дома. Но нас задержала Лиза на мало, потому что нас заставила покушать. И сказала, Хорошо. пока мы не покушаем, то она нас не пустит. Хорошо. Да. Это отмазка. Это не отмазка, это алиби. Алиби. Можете посмотреть на Мы пока покушали, и все, да, мы в 7 часов вышли да. из дома. Да. А, так как Лиза потом тоже была возвращаться домой, мы взяли вери. Да. Там было немножко спущенное колесо, и лезвая мама сказала его быстренько накачать. Это заняло буквально 5 минут. Угу. Да, мы накачали быстренько велик и побежали домой. И из-за этого я пришла домой всем 15-18, где-то там. Всем 20, мы уже договорились. Хорошо, Не надо откладывать, Хорошо, мы не на машину времени. Пусть... Хорошо, друзья, дорогие коллеги, высокоуважаемая наша публика и господа присяжные. Вы должны сейчас сделать заключение. В виде комментария, пожалуйста, напишите, как считаете вы. Обвиняется? Или снимаем обвинение? А, еще есть одно это. Подожди, уже у вас было время. У вас было время. У ну? вас было время. У вас было время. Это, это, было время. это сейчас это под... просьба по... к повлияет. Просьба к подписчикам. Сейчас вы скажете последнее свое слово. Ваша задача сейчас решить в комментариях и написать. В действительности она обвиняется, и она реально наказана. Вы все выслушали, вы были свидетелями процесса. Ну что, дадим ей последнее слово? Да. Хорошо. Дай последнее слово, подсудимый. Я не считаю нужным наказывать за то, что я опоздала на 15 минут, и то из-за уроков. И наказывать из-за того, что я просто сделала домашнее задание, это глупо. Э, Во-первых, потому что было не поздно, дома было чисто. Было не поздно, и еще было светло и наказывать за 15 минут из-за уроков смысл тогда учиться, если тебя наказывать из-за того, что ты сделала домашнее задание и понимаешь, я там пришла в 9 часов вечера в десять часов вечера в двенадцать часов ночи ладно, хорошо было еще совсем не темно вообще не темно было логика все, вам больше нечего сказать? нечего хорошо, мы вас внимательно выслушали, и сделаем свои выводы суд закончен на этом все Ждем, читаем ваши комментарии. Все свободны!